Денег не было вообще, 15 тысяч рублей. Это был мой первоначальный капитал. Мы купили 150-литровый котел в котором варили щи, начал варить жидкое мыло, шампунь для автомоек. В этом году вы планируете достичь 17 миллиардов. Я думаю, можно взял больше. Где основной офис? В Почему не в Москве? Ну вот так вот. Я понял, нет, зачем ехать в Москву? У вас часть семьи иностранная. Это здоровая такая плеуха всем. Это расслабон был, ты понимаешь, да хорош расслабляться. Если кто был в Лос-Анджелесе, это же город не ангелов, это город ранжей. Это шикарное место. Все боссы. Нет никаких перспектив в России. Зарплата 15-20 тысяч надо. Обязательно валить. За границей мы люди 2 и 3-го Останешься ни с чем и собьешься. Все-таки Волжский, Булград – это не самый утопический регион. И есть чем заняться, кроме алкоголя, но не точно. Непорцы. Привет, друзья, меня зовут Ярослав Бабушкин, это не Фарбсы, за моей спиной Мамаев Курган, и сегодня мы в Волгограде. Когда-то город назывался по-имперски «Царицын», правда, такое благородное имя он получил не из-за связи с правящей династией, а в результате искажения тюркских слов «сары чин», что означает «желтый» или «красивый остров». Пушкин упоминал «Царицын» в своей монографии «История Пугачева». между тем новое важное лицо является на сцене действия. Суворов прибыл с царицам. В мировой истории город более известен как Сталинград, место коренного перелома во Второй мировой войне. Сталинградская битва стала одной из самых ожесточенных и кровопролитных в истории человечества. Город был практически стерт с лица земли. Понятное дело, что за это время Волгоград восстановили и сегодня он живет обычной, спокойной, мирной жизнью южного города-миллионника. Здесь открываются новые кафе и рестораны, но, к сожалению, Волгоград является одним из самых бедных городов-миллионников России. Кстати, Волгоград еще и один из самых протяженных городов в России. Он растянулся вдоль Волги более чем на 65 километров. Говорят, есть волгоградцы, которые, проведя всю жизнь в городе, не бывали на его противоположности конце лично для меня волгоград очень важный город моя малая родина я провел здесь первые 18 лет своей жизни но сегодня мы немножко отъедем через волгу по знаменитому танцующему мосту в среднюю ахтубу средняя ахтуба это поселок в 30 километрах от города туда мы отправляемся на завод компании грас к известному в здешних местах Бизнесмену Михаилу Грачеву, сооснователю компании. Они выпускают автохимию, бытовую химию, косметику и многое другое. Грачев окончил местный волгоградский политех, бизнес начинал в гараже, где создавал простейшую автохимию для машин. Сейчас у него своя компания под названием Грасс, от фамилии Грачев. Кстати, мне тут птички нашептали, что планируемая выручка Грасс в этом году составит более 17 миллиардов рублей. Звучит неплохо. Стал ли Грачев бенефициаром этого кризиса, учитывая частичный уход таких мировых гигантов, как Прокторы, и Гэмбл, Юни или дела у него обстоят не очень, как у большинства? Пойдемте разбираться. Не форцы. Приветствую, Михаил. Привет. Правильно я. я понимаю, что это твой первый бизнес, основанный в 2003 году? Да, это первый бизнес, который стал... Немножечко большим. Во сколько лет ты его начал? Мне было 23 года, когда я открыл компанию. Обалдеть. Ну, здесь на самом деле вечер, жара, и нас уже атакуют волжские мошки. Поэтому пригласите. Пойдем все увидим. Круто. 41 градус. Вы видели? Вы видели 41 градус? Смотрел твое интервью, и в 2020 году ты говорил, что у вас выручка была более 9 миллиардов, а мне тут нашептали, что в этом году вы планируете достичь 17 миллиардов. По плану 17 с чем-то миллиардов это СНДС, а, но я думаю, можем сделать больше, 18 и там под 19 миллиардов. С чего начался твой путь к такой безумной выручке? А, с того, что я химик, всегда был химиком и в школе, и в институте, после института. Работал на заводе на советском, очень быстро понял, что э, развитие там не получишь. Попал в молодую компанию местную, в Волгоградскую. Мы делали сырье для моющих средств, покупая кокосовое масло из Голландии. То есть это было очень интересно. Я по образованию химик, синтезер. Э, то есть я был связан очень долгое время с моющими средствами. Мы делали для кого-то сырье, потом я хотел уехать или в сиу в Корею или в Москву технологам На тот момент, 2003 год, уже 1000 долларов зарплату можно было получить. Это было, конечно, круто. И друг меня уговорил, давай, может быть, что-то свое придумаем. И так как я знал редстуры всего на свете, для людей, для собак, для машин, для чего угодно, то мы открыли производство. То есть твой диплом тебе пригодился? редкий случай, когда мой диплом действительно пригодился. Мне вот рассказывали, что ты прямо в гараже первые образцы замешивал там в каких-то простых э, тарах. Что это был за период жизни? Когда я открыл производство, то, собственно, я-то и был работником. Потому что я умел все это варить, и мы купили 150-литровый котел, в котором варили щи раньше, и сам начал варить. Жидкое мыло, шампунь для автомоек, было как. Я знаю, что все, что пенится, я умею делать. Что на глаза попадается? Мойки. Они бросаются в глаза. Нужен шампунь. Супер сделали. Так, раньше рынки. Так, значит, жидкое мыло, средство для посуды. Вижу, делаю. И так далее. А как, как в бойцовском клубе этот Брэд Пит делал мыло и пытался его продавать. А кто у тебя тогда был вот в команде? С кем ты начинал? Насколько я знаю, вот Константин да? Фиданов, это твой основной партнер. Да. Костя почему? Потому что у него каким-то образом была машина, а я был вообще из бедной семьи. И когда я варил шампунь, мне не на чем было развозить его. У Кости была машина. О, слушай, повозишь помойкам, я тут делаю кое-что Хорошо. Потом у меня друг Алексей Викторович Шалаев, он сейчас работает с нами, он возглавляет производство. У него тоже была старая шестерка советская, российская. И он на ней тоже начал разводить помойкам. То есть вот так собирали свою команду из тех, кто был рядом, у кого что-то хотя бы было. Что за машина была? Uh, у Кости были тогда праворульные все машины, Toyota, я помню, красный суппорта, красиво. А у Алексея была шестерка, вот э, наша российская. А, Жигуль. Жигуль, да. И вы ездили, предлагали свою продукцию по автомойкам, мол, купить дешевле, да? Чем вот э, то, что на тот момент было. Или тогда вообще не было ничего на автомойках? Было на автомойках, был местный шампунь, Каустик делал. Этот шампунь хорошо пенился, но он разъедал прям напрочь руки. Раздражение было сильное, то есть это был... Фактически техническая жидкость какая-то. Нельзя было ей мыть машины. И мы, замен... мы предложили нормальный шампунь из э, динамик косового масла. Это мягкий, пенящийся, настоящий шампунь. Какие тебе требовались тогда инвестиции, деньги для этого, вот, какие-то этого избережения, я не знаю? У денег не было вообще в течение где-то трех лет. То есть три года мы выходили на какую-то минимальную прибыль. То есть, э, а все эти три года я жил там на... Деньги, которые давали родители. Постараешься начинать бизнес, когда у тебя ноль инвестиций. И какое-то время, по, через какое-то время потом, когда мы поняли, что, в принципе, проект удачный, он может масштабироваться, и нужно хоть чуть-чуть как-то денег вложить, в нас вложились тогда вот Костин Отец. У, -у, -у. у них была компания, там, они продавали металл трубы, И в общей сложности в компанию ГРАС было вложено в течение, там, какого-то года, там, 2-3 okay. миллиона рублей. И сейчас... Это с 2003 по 2006 год, ты говоришь, да, 3 миллиона где Где-то так, да. А начинали вы просто из того, что было это, какие-то там 100 тысяч рублей, я не знаю, сколько это было денег. Я помню, был случай, когда мама мне сняла со своей книжки 15 тысяч рублей, uh -huh. я на эти деньги купил сырье, и это был мой первоначальный капитал. Она сказала не говорить отцу об этой сумме, это ее были личные накопления, потому что отец не верил что можно сделать свой бизнес. Отец у тебя работал на трубном заводе в Волжском. это гигантское просто федеральное предприятие. Он у тебя был кем там? Он был э, что-то вроде старшего мастера, э, ну, неплохая должность, учитывая размеры завода. Он всегда верил, что нужно идти на завод, потому что это стабильность, есть даже какие-то знакомые в химической лаборатории, я тебе, говорю, устрою, все будет хорошо. Не занимайся ерундой, о чем ты говоришь, какой бизнес? Вот так я начинал. Представляешь, вопреки я начинал вопреки, чтобы доказать, что я могу, доказать маме, что она не зря сняла свои деньги и вложила в меня. К сожалению, мама не дошла до этого времени, чтобы увидеть, что компания действительно стала большой. Папа сейчас что говорит тебе? Папа долгие годы говорил, что слушай, Миш, как у вас дела? Я говорю, нормально, все, развиваемся, здесь, тут, строим производство. Он говорит, смотри, ты не обольщайся, все очень быстро может закончиться, останешься ни с чем и сопьешься. Он меня пугал лет восемь, мы уже там больше миллиарда продавали, он продолжал меня пугать, не-не, подожди, вот все может в любой момент рухнуть, ты типа не обольщайся, что все хорошо. И мне кажется, годы, не знаю, 3 четыре назад, когда у нас уже было там больше пяти миллиардов, он перестал это просто говорить. Так что он сказал, молодец, сынок, я всегда в тебя верил, таких не было разговоров. Я из классической семьи. Вы начали, получается, втроем, да? Ты был основным, э, собственно, я не знаю, кем, как, как это называется, химиком, да, производителем. <связь> да, и получается, Костя помогал развозить, и был еще Алексей. То есть с трех человек компания началась. Да, примерно так. И там еще один человечек появился, потом четыре. Ну, с трех человек, да. И сейчас в компании около полутора тысяч человек. Как вы управляете таким коллективом? Потому что здесь прям целый мини-город, и здесь такой, как я понимаю, креативный офис, да, где мы находимся. Есть еще основной, первый офис, как я понимаю, там производство. Есть производство, да, но там офиса нашего уже нет. Там э, сидит офис э, нашего дистрибьютора по Волгоградской области, и там есть какое-то производство. Основной здесь, офис здесь основной. Есть московский офис, понятно, что Прага, Шанхай. Но вот этот, иногда нас в Москве особенно спрашивают... Э, где основной офис? Мы говорим, в Волжстон, в Среднях. Почему не в Москве? Ну, вот так вот. Почему, кстати, не в Москве? Потому что, когда я заканчивал 11 класс в Волгограде, вот здесь у всех была идея свалить в Москву, в Питер или за границу. Это редкий случай, что вот кто-то амбициозный хотел делать что-то здесь. Кто-то возвращается что-то там открывать делать. У меня есть такие примеры. Но в целом была такая вот тенденция уезжать, типа, в Волгограде нет никаких возможностей, нету денег, и там, ну, во многих профессиях правда себя сложно здесь там реализовать. Почему ты никуда не уехал? Ну, я много на эту тему рассуждаю, много с людьми говорю на, на, на, ну, по этому вопросу, почему здесь, почему в Москву не едешь, не валишь или за границу. Я говорю, ребята, это прекрасное место, во-первых, где можно жить. Здесь хорошая погода, здесь все реки, озера, леса, поля. Здесь очень много хороших, добрых, талантливых ребят, которые приходят на, на работу и по-настоящему вовлечены в процесс. Ведь в Москве как? Твоя компания, не дай бог, находится далеко, и ты нашел э, с такой же зарплатой ближе, люди просто уходят. Нет никакой лояльности, нет ценности в Москве никакой. Просто выше зарплата, ближе ехать до работы, все. Такое здесь невозможно. Здесь человек, если прикипает к работе, если он чувствует, что есть на и он растет, все, он, он твой на всю жизнь. И что интересно, мне европейцы нравятся, они не валят все в Милан, например, да, или и не, американцы не, тоже не валят все, в йорк все, да. не все там находятся. Ведь очень много классных производств находится в регионах, и они, они не парятся. Я не понимаю, почему у русских вот это все. Всем в Москву. Да сколько не людей приехал туда на электричку, там, я их встречаю иногда, те, которые уехали с деньгами большими у нас и налоги все идут в целом в Москвы, знаешь, в целом. Вот, какое у тебя отношение к Москве, как у такого регионального, я бы сказал, звездного предпринимателя? То есть ты недолюбливаешь Москву, как многие, как в целом многие россияне? Москва это город, которым я горжусь, и я говорю всегда лучший город в мире, вот если из больших городов, лучше столица мира. Да. Угу. Вот реально лучше. Но мне там не обязательно жить. Я не собираюсь там проводить, терять много времени в пробках. Зачем? Просто зачем? Типа люди едут в Москву, чтобы э, узнать, получить новые знакомства, какие-то, возможно, найти работу. У меня знакомых, я стою в клубе 500, я был больше, чем 30 стран мира. Я, я понял этот мир, я, у меня нет недостатка знаний, я прочитал сотню книг. В принципе, я понял этот мир, зачем ехать в Москву. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного все единства существа. Сколько вы сейчас делаете продуктов? Я вот в последнем интервью, в одном из последних, ты говорил 54. У вас продукты, но сейчас я понимаю, что это в разы больше, их там невозможно все почитать даже. У нас всегда было много, я там, может быть, говорил 500-600, сейчас больше тысяч, около полутора тысяч продуктов мы делаем различных, если брать всю тару. Потому что там бывает 0,5, 0,7, 0,6 литр, 5, 5. 50 — это, наверное, видов тары у вас было, наверное. 50 Я думаю, даже видов тары больше. Видов тары уже больше. Вы начинали с автохимии. А потом как-то переквалифицировались просто почти на все, что связано с химией, по-моему. Как это произошло? А, да, автохимия наше было основное направление долгие годы. А, и слово «диверсификация» для меня, оно имеет большое значение, я его часто применяю. Мы смотрели, куда еще можно расшириться, делали отдельную стратсессию. Нам казалось, бытовая химия, вроде бы перспективная, но там огромные бренды есть. Проктер, да, Юнилевер, да, Реккебенкизер, да, да. Хенкель. Ну, как с ними бороться? И давайте попробуем. У нас же все гипотезы, да? То есть мы проверяем гипотезу небольшими силами. Сделали несколько продуктов. Делали страцессию, нужна ли вообще бытовая химия. И мы спорили. В итоге решили попробовать. Я занялся на направлением, и вот в прошлом году около 5 миллиардов уже продажи были по бытовой химии. В этом году план где-то 7,5 миллиардов. Представляешь? Мы просто попробовали бытовую химию. А расскажи, вот как у вас вот в этой выручке делятся вообще направления Там автохимия, бытовая химия? Сейчас вот косметику я знаю, вы запускаете, запустили уже даже. Запускаем, да. А, совсем недавно, в этом году буквально, бытовая химия обогнала автохимию по прибыли, по выручке. Следующий в обороте идет автохимия в районе 40%. И клиник, клиник хорика, То есть у нас очень много продуктов для кафе, ресторанов, гостиниц. Тоже растущее направление. И у каждого направления есть свои поднаправления. Например, в автохимии мы пошли в дорогую косметику. Это детейлинг. Химия для детейлинга. Такое направление. В, в клининге мы развиваем активно направление пищевая химия. Химия для пищевых предприятий. Очень как раз вот сейчас крупные бренды международные, Эколаб и Дайверси, уходят с рынка. Представляете себе, мясные, молочные, пивные, производства курицы, э, вдруг могут встать, если у них не будет химии вот этой иностранной. Благо, у нас все есть. Давай начнем да, с пандемии, вот эти последние кризисы. Для вас это стало точкой роста, серьезной, насколько я понимаю. Или вот такой успех по экспоненте шел раньше? Как вот вы развивались? Такой трек, расскажи у нас рост был первые 5-7 лет 80-100-70% рост. Потом к 2014 году первый кризис. Мы росли, я посмотрел, вот смотрю по отчетам, 35%. То есть мы такие подумали, что мы уже после миллиарда, когда продаемся, мы уже красавцы. И как-то подзатихли. И опустились до роста 35%. То есть на тех оборотах это немного. Кризис нас отрезвляет, мы снова начинаем делать страцессии мозговые штурмы, ездим по городам, расширяем отдел продаж и снова выскакиваем на 40-50 процентов роста. Потом многие года у нас стабилизировалось где-то 40-43-45 процентов рост, пандемия опять больше 50 процентов рост. Пошла у нас бытовая химия на самом деле. То есть люди сели дома, мойки закрыты, просело направление, рестораны, гостиницы, все очень плохо, но люди сели дома и начали потреблять много продуктов. Они стали переживать за чистоту рук, начали мыть просто мылом. То есть у нас просто средства для посуды, унитаза, для рук, просто жидкие мыла полетели вверх, понимаешь? Люди себя дома кушают, им... мусорят, и надо убираться, я понимаю. Да, а да. это наша работа. Что изменилось с начала спецоперации? Я у тебя в инстаграме видел ролик, где ты говоришь, что там цены поднялись на 20%. Это вот мартовский ролик. Какая ситуация сейчас? Я там общался с разными людьми, с там Россельхозбанкой и с прочими. Говорят, что ну, у вас часть сырья, 40 или 50%, оно иностранное. Даже больше, я думаю, 60-70% иностранного импортного сырья. Благо, это не Европа. То есть у нас была большая доля европейских поставщиков, которые отваливались, отваливались и отвалились. Я даже я однажды сказал тоже историю, что компания там, одна немецкая ушла с рынка, мне потом обзвонили весь телефон, вы что такое говорите, мы не ушли с рынка, а, типа срочно сделайте опровержение. Им тоже в свою очередь уже все обзвонили, говорят, паника на рынке. Грачев сказал, что немцы уходят с рынка, как поставщики сырья сейчас могу точно сказать, они ушли. они точно ушли, сейчас можно уже прям не париться. мы резко переходим на Индию, Китай, Иран, Турция, вот я был сам в Индии на выставке, вот сейчас мои коллеги снабжения были в Турции, следующая поездка в Иран, не знаю, поеду, нет. и в принципе мы нашли аналоги. и причем так прекрасно получилось, что мы раньше сидели на европейской химии, какой-то специализированный, знаете, такие некоторые загустители сложные, некоторые косметические средства, силиконы разные там для тех же волос. Так мы нашли все, оказывается, и в других странах дешевле и лучше. То есть мы просто раньше не задумались. Но лучше это кокетство чуть-чуть или нет? Лучше это значит, лучше что оно там производится, сырье там есть, а да? Это же колоссальный рынок для сырья для косметики. Ведь у них растут эти цветы, масла, экстракты, красители натуральные. Все это на самом деле из Индии. Возможно, европейцы просто перепродавали или доделывали немного. Ты видишь какие-то вообще вот потенциальные угрозы, которые могут быть из-за этой э, спецоперации такой экономической изоляции? Или это все неправда? Экономическая изоляция в этом мире как будто бы невозможна, но мы по себе это видим. Пожалуйста, иностранные контейнерные линии отказались нас возить, окей, есть российские, есть китайские. Сырье не продают немцы, супер, индусы с удовольствием, иранцы ждут, когда мы у них купим, наконец-то. А как, кстати, происходил вот этот исход ваших там немецких контрагентов, например, что это было? Просто письмо, Сна... что простите, до свидания, Михаил. Сначала полная предоплата, в чем проблема была у нас, в том числе с деньгами. Полная предоплата всех покупок, хорошо, что не предыдущих, но хотя бы вот следующих. И это... А у нас отсрочки были там и по 90 дней, и по 120 дней у тех же немцев была отсрочка. И тут вдруг ты должен предоплату делать. Это, конечно, и все поставщики так делают. Потом они говорят: вот это на складе есть, вот это пока не возим. Уже такая ласточка такая первая. Как так, не возим? Ну, пока то, что есть на складе, забирайте. А потом то, что на складе заканчивается, они говорят, все, новых поставок не будет. Это вот мог быть кассовый разрыв, наверное. Был в мае, да, вот в разрыв. -разрыв. Из-за того, что предоплаты включ, включены, а своих партнеров мы не смогли на предоплату, ну, потому что это порушит их бизнес. Что ты делал? Свои деньги вкладывал или кредит брал? Что? Как, как, Конечно же знаете. мы резко увеличили кредит э, у разных банков. Ну, с нами работает много банков, мы просто увеличили, постарались. Кредиты отменили некоторые платежи, то есть мы перестали возить сопутствующие товары. Мы же производим очень много продукции, но мы также привозим противничные материалы, там, Разные оборудования для автомоек. Говорил, вы да. даже урны картонные продаете. Да. И мы вот не профильные вещи, мы стоп закупки. И у нас сейчас недогрузов вот, до 100 миллионов в месяц. не догрузов, потому что мы не привезли вовремя разные вот сопутствующие товары. У вас уже стабилизировалась ситуация? Все, И... в, да, в июне, в июле все нормально. По кэшфлогу мы смотрим в июне небольшой минус, но это не критично. А в июле уже большой плюс все. Большой — это когда ты, в месяц у тебя может, там, не знаю, плюс 150-200 миллионов образуется. Э, денег больше, чем тебе нужно заплатить за какие-то текущие твои долги. Я видел у тебя пост о событиях на Украине. Он такой очень аккуратный, э, и ты не сказал ни за, ни против, ничего. Но наклейки Z я тоже не увидел на твоей машине нигде, и этих символов тоже я не увидел. Я, конечно, стараюсь... Никак не высказываться на эту тему, потому что, как бы, что бы ты ни сказал, будешь неправ. Будет хейт. И скажешь «за», и скажешь «против». Лучше туда не лезть. Не моя тема вообще. Ты в шоке был от ситуации с Олегом Тиньковым, как ему пришлось продать банк? Очевидно, он тебе симпатичен, мне кажется, как бизнесмен. Олег Тиньков, да, он резкий, конечно, он он делает свое дело, да. Он сейчас немножко грустный, да, все смотрели смотрели интервью уже с Дудем. Я просто не мог это ничего не сказать. После того, что я прошел. Ты можешь умирать от рака, да. Но почему ты просто умираешь от бомбы? Потому что ты живешь в Украине. Ну что это за такой? Ну как это может быть в 21 веке? Мне не надо никаких миллиардов, я ничего не хочу. Я, я не хочу это видеть, я, я хочу про это сказать всем. Но я потерял 9 миллиардов, бросил их, но мне пос, я посчитал, что Правильным умереть <свеч> с хорошей кармой, потому что, ну, мы все умрем. Хочется умереть достойно, чтобы тебя семья вспоминала. И дети тобой гордились. А если нам наш папа ссыкует, <свеч> язык <в> ушел <шопу> позасынул. <свеч> <свеч> да, мне было страшно, но я это сделал. Какие у тебя впечатления после интервью -то? Mm, Человек пережил и еще не пережил смерть фактически. Потому что я сталкивался с этой темой, я был в Москве в детской онкологии. Я видел детей уже лысых, которых облучают, которые... вот некоторые из них умрут скоро. Понимаешь? Мы не были в такой ситуации. Он столько пережил, и для него все перевернулось. И ему сейчас то, что нам сейчас кажется важным, уже не важно. Ему здоровье, семья, какие-то другие ценности. Я... меня особо ничего не понял. Но он там к Галецкому обращается обращается, -а. Сергей не отсидишься, не отмолчишься. Mm -hmm. Вот ты что думаешь по этому поводу? Может ли реально Галевский там что-то потерять, если выскажет свою позицию? Или у нас вот должны быть бизнесмены в этом плане ниже травы сидеть? Я, я, я бы не хотел газовать, знаешь, устраивать революции. Вот не дай бог, вот хуже революции ничего нет. И мы видели в других странах это. И я нашу помню, Октябрьскую. Сколько раз я вспоминал про нее, да? Когда мы В Октябрьскую помнишь? Тебе вроде 43, по-моему. Я вспоминаю по описанию, по истории, а. перечитываю, до да, Октябрьевскую. Величайшая империя. Мы выиграли фактически войну, у нас должно было достаться куча территорий. Все зашибись. Нет же, матросы недовольные чем-то притеснением, потому что вы всегда будете недовольны, просто уничтожили страну. Представь себе, сейчас нам кажется плохо, но представь устроить революцию в этой стране, где типа плохо. Будет так отвратительно, что нам покажется, ребята, отмодайте нам, пожалуйста, обратно сейчас. Вот это, пусть будет пандемия, все будет, спецоперация. После революции нам покажется, что хуже просто ничего не бывает. Я говорил с одним предпринимателем, нашим иммигрантом во Франции. Он говорит, что нужны просто нормальные социальные выплаты. Вот как там, условно? Социальные выплаты? 500 евро, и это гасит очень много разных вопросов. Понимаешь, что, ну, у нас за чертой бедности живет там около 20-30%. Ну, мне больше, ну, не знаю. ну, Мне нравится политика государства последние годы прям поддержка бизнеса. Да? Ты ее чувствуешь? Да, конечно. Нам дали субсидированные процентные ставки. То есть ну, у нас был один процент, вот у нас несколько кредитов под один процент, То есть мы купили вот оборудование, которое приехало, может быть, вы видели его, это вот на, на деньги под один процент. У нас очень много ректоров, разливочного оборудования и еще что-то. Мы купили ну, фактически ну, без процента кредиты. Также есть некоторые гранты. Кто-то получает на развитие НИОКР, то есть научной сферы. Кто-то получает на какое-нибудь импортозамещение, там, на увеличение производительности труда. И вот сейчас мы ждем очень хорошие... А, даже нам дали. Нам дали грант на построение инфраструктуры. То есть наши котельные, газопрошные установки, электроподстанции, дороги. представляешь сейчас солнечные батареи мы будем покупать. Там на выделили, там... Ну, там для много, производства или для чего? Много денег. чтобы мы купили все эти подстанции. Кто, Минпромторг вам выделил или кто это? ФРП и Минпромторг. Угу. Очень хорошо работает. Ты считаешь, коррупция главная проблема сейчас в России? или? или коррупция? Нет? Я не считаю, что вообще... Я вообще не знаю страны, в которой ее нет. И там в Америке ее там предостаточно. Эм, это не главная проблема. Главное, все-таки, не хватает в эту страну вливания денег извне. У самой страны их никогда не будет достаточно. А, но ну, все страны могли бы сюда прийти, открыть заводы, приехать специалисты, инженеры, научные работники, использовать наши земные ресурсы, нашу территорию. Но ну, действительно, вот концентрация населения Китая в Японии, да, вот я на Дальнем Востоке только что был, да, и у нас. Да куча незасаженных полей брошенных. Сейчас последние годы лучше, но по-прежнему я вижу много незасаженных полей или брошенные строения, брошенный какой-то завод, когда ты был, ферма брошенная. Да нет такого в Европе. Каждый клочок используется. Не фарсы. А какая вилка вот вообще в ГРАС? Вот, от, от какой суммы до чего можно дорасти? Фички, смотрю, сам удивляюсь. Средняя зарплата где-то 55 тысяч где-то у нас. Угу. А в городе, наверное, 30 чем-то, да? В городе зарплаты 15-20 тысяч 15-20 тысяч. Я до сих пор в это не верю, но мне Это говорят... же просто ужасно. Два, да, 20 тысяч. Как да. вот жить на зарплат. 15 тысяч? Ты вот едешь по этому городу, ты отвечаешь себе на этот вопрос? Я не могу в полтора миллиона ложиться в месяц, мне кажется. Поэтому я не представляю. Что должно поменяться, Михаил? Скажи, пожалуйста, вот... Тебе бы э, сказали, там, дай совет российскому правительству, что нужно поменять, чтобы в Волгограде были зарплаты не 200 баксов. В Волгограде или в стране? Ну, Волгограде, давай про него поговорим. В стране... Давай про страну, давай. В Волгограде нам... Нам очень-очень нужны э, инвестиции. И это не государство, не надо клянчить государство. Я часто езжу в разные страны и в последнее время смотрю в Дубае. Да? Дубае. То есть, в пустыне они пустили просто всех инвесторов. Ребята, приезжайте, инвестируйте, стройте отели, там, не знаю, какие-то бизнесы свои, сделали офшорную зону. У них же там есть IT-компания, есть и производственные компании, Я там был специальной офшорной зон Просто все приезжайте сюда и начинайте строить. И весь мир у них построил их, их город, их города. Это же классно. То есть в нашу страну, где очень много ресурсов, очень много земли, в принципе, достаточно много людей, не хватает, чтобы приезжали другие люди и строили, строили, строили, строили. Инвестировали и наука, и технологии, и денежные массы, как это в том же Китае. Ведь в Китай приехал весь мир, построил у них заводы. В итоге китайцы посмотрели, научились, построили свои заводы. Просто расцвела страна. Нужно пустить инвестиции. А чтобы их пустить, надо, чтобы нас не боялись. Короче, пицу их нет. Да ладно. Ближайшие несколько лет. Ты думаешь, да? Серьезно? Ну так, вот с улыбкой на лице, но тем не менее. Ну да. Вот как я-то не парюсь, я ну, у нас ну, все хорошо. Потому что человек мыслящий, человек гибкий, человек, который много видел, у тебя всегда очень много вариантов. То есть, у нас у меня же одновременно сейчас, не знаю, 15 компаний. Это значит, столько примерно проектов, даже проектов еще больше. То есть у нас иногда проблемы так, ребята, стоп, хватит генерить идеи, хорош, мы еще те не вывезли. Представляешь, очень много идей, очень много чего есть заняться. Но просто, к сожалению, так все люди не думают, ну, потому что они никуда не ездили. Сколько у нас населения? 5% человек имеют загранпаспорт в стране или меньше? А ездило Нет, 3, я, по-моему, я 3? смотрел недавно, около 30 имеют загран, а вот ездило, по-моему, 5. да. 5. Ну ты представляешь себе? Люди просто ничего не видели. Поэтому, когда мы едем по нашей стране и видим синий забор, красная крыша, этот не штукатурил дом, этого есть лужайка, у этого мусорка, ужас, я не понимаю. То есть людей нет вкуса. А откуда? почему нет? Потому что они это видели всегда. То есть они не были в Италии, где у всех коричневые крыши, в Германии все черные крыши просто никто ничего не видел, люди не пробовали, вот я был на Южно-Сахалинске, они не едят устриц, например, я нырнул в, э, там в Владивостоке, достал устриц и съел при них, достал еще морского огурца, тут же приготовили, они не едят это, понимаешь, гримешков не нет культуры едят. нету такой, нет культуры, а вы были, я спрашиваю, в Японии ребят с Южно-Сахалинска, они говорят, нет, а что там делать? Сколько лет живете? Да лет 25. Они не ну были в Японии. дорого в Японию ехать? Да недорого, они не видят в этом ценности. Они не понимают, что в Японию надо приехать не Асахи и пиво попить, а что-то для себя понять. Ведь у японцев технологии, мышление, новые продукты, бизнесы, сервисы. Они свою территорию используют по максимуму. Максимум. Да, Увидеть, там... как и что, и у себя применить. Приехать и стать самым умным на Кунашире, на Шикотане, на Интурупе. Не форсы. Друзья, здесь очень громко, но я думаю, мы должны услышать это производство. Куда мы пришли, Михаил? Это один из производственных цехов, уже новых. Здесь 3000 метров на одном и даже 3000 на другом. Что здесь, что здесь происходит именно? Под нами этаж, где в 10-кубовых емкостях смешивают ингредиенты, через трубу выдают его на этот этаж, и здесь уже идет розлив, розлив продукции. Мы производим, если во флаконах, около... 8-10 миллионов флаконов и канистр в месяц. 10 миллионов флаконов в месяц. Я видел пресс-формы какие-то очень дорогие, итальянские. Сколько стоит такое оборудование? Одно оборудование, которое вот современное уже у нас в местной станковке стоит, стоит в районе 700 миллионов, 700 тысяч долларов. Ничего себе. Слушай, а что с ними сейчас? Итальянцы не ушли из России, у вас детали на это все есть? Да, итальянцы, кстати, и вот эти, что производят водуные аппараты Magic, и мы получили только что три новых высокопроизводительной различные линии, итальянцы поставляют. Проблема только с транспортом. Как это вывести из Европы? Вот сейчас говорят, такая Россия в транспортной блокаде, вы знаете, говорят. У вас с этим есть какие-то нарушения в тыпочке продаж? Да, вот именно из Европы мы не могли около полутора месяцев вывести оборудование, которое уже оплачено. Сейчас оно доезжает? доезжая через Литву, Польшу, Эстонию, меняют головы, там европейские, до Беларуси. И в Беларуси сделали сейчас хап транспортный, где все европейские приезжают в Беларусь, и дальше же белорусские машины по России. В принципе, проблема решается. Вы много на этом потеряли денег? Вот так, честно. Мы практически не потеряли деньги, потому что у нас были остатки сырья материалов, и мы резко переходим на покупку вот сырья из, из Азии, из Индии, из Ирана. Слушай, а скажи, какая вообще у вас прочность у компании, сколько вы можете существовать условно на накопленные деньги, если вот там надо остановить производство. Сколько? У нас запасы продукции где-то на 30 дней, то есть склад, который вот, мы сейчас видим, в нем около 8 тысяч тонн, это нам хватит на то, чтобы продавать месяц. Некоторые продукты еще имеют запас проще чем больше, потому что сырье лежит на 3 месяца и больше. Но месяца два-три, я думаю, не больше. Я смотрю, здесь не так много ручного труда, да, но вот, например, в сами это вручную ставятся. Да, вот здесь единственное, что набросить их, сделать один виток, дальше э, триггер будет, распылитель будет закручен, но вот новые линии, которые приехали, там будет автоматически такой аппарат, который все это ориентирует на огромной скорости, опускает и закручивает. Ты не переживаешь из-за того, что сокращение рабочих мест, вот это вот, все такое? Нет, сокращение не будет, потому что мы растем по 40-50% в год, и мы просто не будем столько людей нанимать. Потому что людей нанять сложно, во-первых, и во-вторых, когда сезон резко вырастает, например, весна, лето, нам нужно на 30% больше людей. Где-то еще взять человек 200-300. А потом зимой нужно чуть меньше. И это сложно. Оборудование включил-выключил. Так как э, крупные компании уходят с рынка, мы срочно запускаем продукт, которые мы считаем, что будут востребованы на рынке. То есть этого еще нет в магазинах на момент съемки? Этого, скорее всего, да, нет. Это или первая, или вторая партия. Очередное кондиционер для белья с супер-мега запахом, также есть стирка. Лаванда это, да? Почему 1,8 литра? Потому что самая популярная тара. 1,8-2 литра. В магазинах ну, не так много э, таких больших тар, мне кажется, вообще в сетях. Почему Мы так? делаем аналитику, покупаем отчет по продажам. Шан, Магнит, mm -hmm. Магнит-косметик. 1,8 и 2 самые популярные. А какая у вас вот такая самая mm -hmm. э, ваша торговая сеть? Это Магнит или что это? Больше всего мы продаем Магнит, Магнит-косметик, да, больше всего. Mm -hmm. И вот недавно у нас была встреча как раз с, с закупчиками Магнит-косметик. Они предполагают, что некоторые бренды могут уйти, в том числе косметика, шампуни, гели для душа, скрабы, средства для волос, для тела. И дают нам сразу понять, туда надо двигаться. Здесь у вас целый стеллаж с конкурентами. Это для чего? Мы изучаем составы, запахи, внешний вид, цены. И все должно быть перед глазами, чтобы мы ориентировались на лучших. И вот буквально недавно мы уже получили в том числе принты, вот здесь нет этикетки, здесь только печать, кондиционеры, шампунь для душа, да. шелкография, да? Шелкография, да. Будут бальзамы, мы сделали э, такой упор на яркость, на вот эти... Продукты скоро появятся в Магнит Косметик, потому что у нас прошли переговоры с закупочками. Буквально сегодня много разной тары мы понесли прям в магазин, в реальный магазин Магнит Косметик. Поставить на полку и посмотреть, насколько мы выделяемся. Почему все на английском? Почему все такое про западное? Почему нету бабушки Агафьи? Ты же у -у -у. так любишь Россию. Это называется псевдоимпорт. Прям официальный термин байеров. То есть как Борг, как кала пазолине. Да, как какой-нибудь чай у нас есть... Неважно, не будем делать рекламу. Да, Гринфилд. Чай, Гринфилд, российский чай. Хотя выглядит просто. Наши потребители хотят иностранного товара. Вот как бы там мы там ни старались, они хотят иностранного товара. Если он будет по доступным ценам, выглядит как иностранный, пахнуть и выглядеть. Тогда они будут его брать по доступным ценам. Ты понял, какая форма привлекает мужчин, женщин, какой цвет, какой запах. Есть ли вот какой-то секрет? Или это У э, нас очень NGA. много... Э, вы знаете, сейчас есть популярные бренды, как э, какие-нибудь там израильские бренды, да, Зелинский, -Розен. Зелинский Розен, да, и там э, они Затронули такие нотки древесные, всякий сандал, вот и глубокие. Мы нашли похожие очень ароматы у Иберкема, испанской компании. И начали добавлять их свои продукты, и всем просто залетает. Причем стоим мы там в 10 раз дешевле, потому что это столько не должно стоить. То есть сейчас вот сладкие запахи, такие очевидные, фруктовые, не в тренде. В тренде вот что-то такое. По-разному. Тот же самый пресловутый кокос. Вот у нас есть гель для душа кокосовый. По-прежнему это топ-продаж. То есть мы отслеживаем продажи по запахам в том числе. Все экспериментируем, все показываем тем, кто это будет покупать сотрудникам, будущим пользователям, закупчикам в сетях. И все, что нравится, мы пробуем. Мы сразу делаем много запахов разных. Это что-то из Японии, да? Байден жапан, да. Это, если мы говорим про автоматизацию, не только распылители будут сами закручиваться, но и флакончик уже наклеенный тикетка налитый. Вот эта большая руковобот берет флакон mm -hmm. и ставит все это в коробку то есть. Да. Стоит коробки, И коробки потом сами ставятся на палет еще одним роботом. Вау. А куда это все поедет? Вот В каких странах вы представлены? У нас где-то 35 стран. Это и Китай, это и Африка, это и Европа. У нас же филиал в, в Праге есть. Ну, то есть а как, робот. кстати, удалось сохранить филиал в Праге? Это же э -э Евросоюз. Да. Сейчас там хуже дела идут, потому что, опять же, логистика. И они могут, ну, сложно платить им, ну, в Россию. Поэтому мы хотим срочно сделать, возможно, в Турции производство и поставлять на Европу. Mm -hmm. То есть вы будете делать э -э -э двойное производство, да? Ну, придется делать несколько производств в разных странах мира. В принципе, это наша цель. Мы хотим в России несколько производств сделать, и в Китае сделать производство, возможно, в Турции, где-то еще. А в Украине вы продавались? У нас был прям филиал в Украине. Нас закрыли, когда начались вот в 2014 году, вызывали меня, ну, я не смог приехать, не слава богу. В СБУ. СБУ в Киев вызывал нашего директора и предъявили нам ультиматум. Они сказали, мы знаем, что вы представляете ЛНР-ДНР. Мы знаем, что ваш директор был в Крыму, на YouTube-канале выпуск был. Ты, типа, да? вы террористы, месячный срок закрыться. И мы закрыли филиал. И... Потом а работали а через что, там, дилера. Вы вывезли оборудование оттуда или все отжали? Мы закрыли. Нет, мы хорошо мы продукцию отдали нашему дистрибьютору, дилеру, одному из дилеров, и он еще пару лет продавал. Потом вообще полный запрет. Угу. Полный запрет именно кода, кода моющих средств из России. Все, конец. Это как э, код для сайта, самое основное, да? Код ТНВЭТ. Угу. Товары, определенные товары попали под санкции. Ты бы хотел быть монополистом вот, в своей нише? чтобы ты был один, вот знаешь как? Это расслабон. Это то, что произошло со страной, когда мы покупали всегда где-то и сами ничего не производили. Расслабон. Потому что у нас есть нефти доллары. У вас есть сейчас российские конкуренты вашего вот масштаба? А, ну, крупнее нас нет, потому что у нас, кроме бытовой химии, например, есть автокимия, и наоборот. Есть, есть конкуренты в автохимии, есть в клининге, есть в бытовой химии конкуренты. Но такого глобального ассортимента и обороты, я думаю, мы сам большие. Ты сейчас стал такой витриной э, успешного предпринимателя на телеканалах местных. Твои интервью уже там несколько, по-моему, даже вышло. Э, тебе нравится этот статус вообще? То, что ты вот со многим, я вижу, не согласен, а показывают, что вот есть Грачев, он все смог. Ну, мне нравится. И используют ли тебя? Мне нравится, что... Ну, я-то понимаю, что смотрят это обычные ребята, которые уже делают бизнес, но хотят круче сделать. Или кто Но за после этого идут новости, которые ты не смотришь. Которые я не смотрю, наверное. Ну вот. <laughs> Да. Это же хорошо, что есть примеры. Я вообще... Вот, Максим Батарев выпустил книгу про известных российских предпринимателей. Ну, купцов, фактически. Uh -huh. Которые создали имидж России в том числе. Не только политики создавали, но и предприниматели наши. Которые во всем мире были. Которые в нашей России создали кучу горно горно-обогательных комбинатов, фабрик, заводов. Мы много чего производили. И мне нравятся примеры этих людей. И я бы хотел, что такие люди, которые создали с нуля из ничего компании, были примером, и это было модно, знаешь, быть предпринимателем. Модно что-то создавать, печь классные булочки, делать классные торты, там, не знаю. Кто-то делает дизайн интерьера крутые, кто-то софты сейчас будет пилить. И прям будет гордиться, что все, нам не нужны иностранные софты, мы сейчас сами запилим. Надо гордиться вот тем, что мы делаем крутым. Вот. И мы создаем компании, команды успешные, применяемые иностранные инструменты, и так успешно, что к нам тоже приезжают. Agile, да, казалось бы. Это для IT-компаний. Блин, мы доказали, что Agile может пользоваться производственная компания, и бухгалтерия, и, склада, и склады на Agile сидят, и, не знаю, финансы, и научные разработки, все что угодно, может быть, в IT. И мне кажется, в Америке таких примеров нет. Мы подковали это было. Ну, я не соглашусь с тобой, что таких примеров нет в Америке. Я вижу, что у нас наоборот... Чтобы производственная компания была в Agile. А производственная компания. Я да. такой не встречал. Но я вижу, что, например, там происходит с Яндексом сейчас, и он не в очень хорошем положении. И со Сбером, который до этого хотел стать просто Сбер все, они закрыли сейчас свое игровое направление и по ходу. Ну а как ты хотел? Это же антихрупкость. Книга антихрупкость. Да, на Талеб, человек... я читал, да. Николас Насим Талеб, Чтобы человек стал сильнее, ему не надо лежать две недели на диване, да? Он станет овощем. Вот когда человек постоянно испытывает внешние, внутреннее воздействие, проблемы, он борется с ними, решает их, вот тогда он становится сильнее, понимаешь? Сейчас мы увидели, кстати, и, и немножко злимся, почему у нас, оказывается, там самолеты стоят не из своих запчастей, а почему у нас нет автомобилестроения, а, а, а сырье, а пищу? А мы что, не делали все время это? Так вот мы только сейчас поняли, вот это мы вообще, мы просто кайфовали, мы просто в зоне комфорта были. Ну, покупаем у Китая, что-то у Германии, нормально же, да, живем? Ни хрена, давайте, наверное, все-таки задумаемся и сделаем то, что раньше не делали. Поэтому это здоровая такая плюха всем. И Яндексу, и Сбербанку, и наму, кому угодно. Мы срочно сейчас сырье будем производить тоже. Которые долго хотели запустить, не запустили. Комна угу. нам очередная. С 2003 года компания Все, существует. срочно, вот буквально в Запускаете, году, да? Да, будем то есть делать у сырье. у да? план по полностью... Производству собственного сырья. Ну нет, не все сырье мы сможем сделать. Не делать, все, да? Но самый важный там есть и продукт, который мы очень много используем. Один из них, который не делается в России, никогда не делался, мы наконец-то его. Что нам мешало это 3-4 года назад? Ну, денег, наверное, не было столько. Да Или все, были где Денег все было? еще больше было Да нет, все же нормально же было. И так сойдет. И так сойдет! Мы и так покупаем же, в принципе, там нормальные цены. Нашли несколько пустых, и они между собой, вроде как, цены там, там борются. Это есть... расслабон был, ты понимаешь, да хорош, расслабляться. Все это здорово! Так, когда было слабо, Карил. Был. Расслабон был? Ну, до пандемии. Окей. Okay. Не фарсы. Ты можешь просто так взять и позвонить вот губернатору города, сказать, у нас какие-то проблемы, нам не хватает того-то, того-то, помогите. Или у тебя стена даже там с местной властью? Нет, могу, но не прям напрямую, у меня телефона его прямой. Но есть заместители губернаторов по промышленности, по промышленной торговле, и через mm -hmm. них можно да, прийти на встречу. То есть это не там большая проблема в городе? Губернатор, я считаю, у нас в целом очень такой, он близок, потому что он к нам приезжал, и каждый раз спрашивал, чем помочь, развитие, давайте, ребята, есть субсидии, почему не пользуетесь, прям вот срочно тут же своим замом задание дает, почему у нас субсидии пошли, так, ребят, почему не пользуются, ну-ка давайте сделайте встречу, прямо под мой контроль. И я просто помню, когда было очень негативное отношение у всех к городу к, к губернатору Баженову, по-моему, да, когда да. его окрикивали на стадионе. Я сидел на стадионе Ротор. Я сидел, и все там кричали нецензурные всякие вещи. И они тогда делали всякие туристические командировки в Италию на винограднике, угу. и все такое. Сейчас это не так? Я не знаю, как другие относятся, но Андрей Иванович в целом ну, ничего плохого точно, а помощь прям очевидна. — Окей. — Многие удивляются, да. Мэр города, мэр района, там, мэр Волограда, там, губернатор, там, есть замы у него. В принципе, все спрашивают, чем помочь. То есть нет такого притеснения бизнеса, как некоторые думают, прям к нам тут через день приезжают, ходит нас погубить. Все спрашивают, чем помочь. — Мы здесь сидим практически у Волги, а когда-то здесь была очень дешевая черная икра. Коротко можно сказать, почему она сейчас такая дорогая? — Черная икра, потому что... — Это фикция? Нет, мы, мы истребили реально, мы истребили осетра, его практически не попадается больше в Волге. То есть настолько варварский все это вылавливается. До сих пор очень много браконьеров. До сих пор я же подводный охотник и я ныряю прямо около центра, напротив центра Волграда, Волга, центр Волграда. И мы подводные охотники, это все легально с задержкой дыхания, но мы встречаем здоровые крючки на осетра напротив центра Волграда. Слышь? уровень как бы халатности и там видимо коррупции, то есть всем пофигу А что говорить дальше? Вот мы идем к Астрахани, а Сетов должен из Астрахани приплыть и отнереститься здесь. Дом да в жизни не дать до суда Там сетей, этих порядков, крючков этих. И ну с этим не борются. Не борются с этим? А рассказывают, что борются. Ну если я в центре Вилграда встречаю крючки, ну это же, это не может быть незамеченным проскочить. Вот, то есть, это если, же если с этим оборотом, то есть здесь какая-то присутствие коррупция конечно. серьезная. Да, все всех знают. Если это убрать эти крючки, она может там, стать таким народным товаром, потому что мой дед, волжский рыбак, он говорил, что вот ну, я всю детство ел черную круг ложками. Не было да. мяса, не было курицы, но была черная кроложка. Ну, тут нужно дальше: нужны рыбразводы, нужно поддержать отрасль сделать кучу рыб разводов, В принципе, это разводится. И я это видел, и в ютубе можно у меня посмотреть. Он разводится вполне великолепно. Ведь тот же э, лосось норвежский, да? Вы думаете, в Норвегии есть лосось, что ли? Там в, в океане, в море уже нет. Лососи мы покупаем из больших садков. Я их много наблюдал. То есть мы ныряли под воду, там есть палтус, там есть люр, треска здоровая. Можно собрать э, э, гребешков. Очень много. Но лосося нет. Он не плавает там практически, ну, его выращивают. Огромные садки, где кормят рыбу, также там висит лампочка, прилетает насекомый, лосось подпрыгивает, съедает насекомых, доп. питания. Пожалуйста, чтобы установить истра, просто запретить невозможно. нужно создать кучу ферм, инвестировать в эту отрасль и дать работу тем людям, которые сейчас живут на этом, на этой рыбе. А чем тогда они будут заниматься? Все можно сделать. Не форсы. Ты основной владелец компании? Или вот у вас как-то распределены? Нет, у нас проценты? остальные доли. Я, получается, управляющий партнер. А какая у тебя доля? У меня доля 20%. 20%. А вот у Кости, у Константина? У Кости тоже. Ага, то есть вы с ним равные партнеры? Да. То есть с кем вы начинали, вы равные партнеры. А остальное все это чье? Осталось вот у инвесторов, которые инвестировали в нас. А кто это? Это его отец и его друг, который, компания, которая у нас инвестировала. они занимаются операционным управлением как-то, вот его отец, или это просто дань уважения от того, что он вам там дал денег? Нет, они не занимаются операционным управлением. Мы иногда встречаемся на совете директоров. Но у нас же много компаний, кроме Грасса, и в новых других стартапах у нас доли могут быть перераспределены. Наоборот, у нас будет с Костей по 30%, а у них будет меньше. Ты, получается, выступаешь таким э, лицом компании да, во многом, а чем занимается Константин? Вот, э, как вы распределяете задачи? Потому что во многих компаниях, вот Технониколь, например, я знаю, что ты знаком с Рыбаковым, вот у них с Колесниковым, по-моему, четко делятся направления. Э, Колесников полностью в операционке, в GR, в красном галстуке, на всех форумах. Рыбаков — это тот человек, который приходит на там, завод. Орет орёт на всех, там, дарит энергию, как он говорит. Ну и вот. пиар. И пиар, его, да. Его видно, и пиар да. да, его видно. Он там поет песни тоже, клипы снимает. Вот у вас как? Кости ну, Костя меньше сейчас в операционке, и мы разделили на любимые отделы. То есть есть любимые его отделы, которые он курирует, и которые, собственно, и развились, потому что у него был фокус. Это тот же детейлинг, который... Так особо никто не понял, кроме него, он в него верил. В итоге детейлинг в этом году там больше 600 миллионов, в следующем году больше миллиарда уже продадут. Молодое, новое направление, перспективное, маржинальное. И дьюти-бокс, то есть уникальная тема, вот эти капсулы наши, которые разбавляются водой, просто добавь воды, и у тебя снова средства для посуды, универсальный очиститель, ароматизатор, кондиционер и так далее. Дьюти-бокс это такая прогрессивная вещь, как я понимаю, когда ты покупаешь одну хорошую тару, да? Пластиковую какую, приятную. И потом каждый месяц э, просто наполняешь ее и потребляешь меньше пластика, да? Наполняешь, это? причем э, разбавляя водой. То есть 50 мл капсула в основном у всех продуктов хватает на пол-литра продукта. Угу. У некоторых две капсулы нужно положить, чтобы у тебя было пол-литра продукта. А, то есть фактически мы предлагаем не выкидывать пластик. Пластик может служить долго, потому что этой бутылке миллион лет она проживет. И дозаторы там хорошие, они тоже могут служить долго. Зачем выбрасывать? И учитывая, что сейчас очень популярна e-commerce, то есть marketplace, интернет-магазины, доставлять 50 миллилитров или 500 — большая разница. Ну да. Это же уже и про экологию, это же углеродный след. Мы меньше везем, меньше выхлопа. Экологией вы активно занимаетесь. Это да. тебя лично заботит, или это такой пиар «посмотрите, какой я хороший»? Меня лично заботит, и наконец-то появились деньги на нее. Ага. Потому что я всегда думал, знал, что я хочу делать что-то полезное и хорошее, и вдруг появляются достаточно там денег, чтобы поддержать уже наконец-то там животных, детские сады, какие-то непополучные семьи, сажать деревья, выпускать рыбу, восстанавливать биопопуляцию. Вот редкие виды животных, которые мы поддерживаем. Тигров, да, я знаю? Не только. У нас э, мы взяли под защиту шесть видов животных, пять из них редкие, одни просто. Что за животные расскажет? То есть у нас сайгак, они прямо исчезающие, сайгак, амурский тигр, там есть зубор, которых было очень много, и я ездил в Подмосковье, это приокско-террасный заповедник, который восстанавливает популяцию и потом выпускает их в разных регионах страны. То есть и в принципе сейчас такая ситуация, что зубров восстановится. То есть ему больше ничего не угрожает, в ноль он не уйдет. И скоро мы сможем встречать случайно зубров в наших лесах, а раньше их было много. Ты не подменяешь там роль государства, например? Это же государство должно все делать, по сути. Да, если вы, мы же обзваниваем, я же лично посещаю, почему питомники, чтобы понять, что по-настоящему нужно. Всем не хватает денег. На культуру, на экологию, на такие вещи не хватает денег. Даже, казалось бы, Амурский тигр. То есть, Бренд российский, пр президент, да? вообще-то, Владимир Владимирович, он как-то председатель этого фонда, президент фонда, да, Амурский тигр. Но при этом мы оплачиваем лечение Амурского тигра, 950 тысяч стоило. У них действительно много техники, у них хорошая одежда, у них современная техника. Но никогда не бывает такого, что достаточно денег. Угу. Также мы поддерживаем еще снежного барца, у нас там северная олень есть, и медвежата, которые остались без матери. Мы обратились просто к питомникам, на Алтае, вот они не исчезающие, да, но медвежата-сироты, представляешь себе. То есть нам сообщили регулярно, каждый год, два-четыре медвежонка, и не хватает вольера, не хватает Потому корма. что убивают медведей? Браконьеры Почему, убивают да? маму, да. Это какие-то специальные продукты ваши? Вообще, это новая эколинейка, которая постепенно производится, некоторые продукты уже есть, некоторых нет, и мы решили быть до конца экологичными. Кроме того, что бутылка из поработанного пластика со все составы имеют листок жизни и биоразлагаемый вред ни человеку, ни природе. Плюс с продажи каждого флакона мы будем отчислять фонд внутренний свой и поддерживать различные питомники и парки, где содержатся или рядом находится редкий вид животных. Например, снежный барс, вот наши медвежатки, как раз которые остались от мамы, вот здесь зубар. То есть мы подумали... Сколько вот с одной баночки процентов стоимости уходит на благотворительность? Это продукция как? еще не выпущена, ну, мы как уже более думаешь, того, в мы уже инвестировали... Наверное, 5 миллионов рублей на разные питомники, угу. даже не начав продавать продукцию. В будущем, я буду, думаю, там десятки миллионов могут уходить в год на поддержку разных парков. — Вообще бытовая химия — это высокомаржинальный бизнес, да? У вас, наверное, маржа процентов 30? Нет, — Нет-нет-нет. Валовая маржа. Стремя, да. У нас маржинальность компании в целом в районе 15% чистой прибыли. Угу. То есть в Европе считается 10% — это уже хорошо, но у нас там от 10% до 15% чистой прибыль. Раздельный сбор мусора, вот эта вся экология, да? Это не фикция у нас в стране? Потому что есть мнение, что все потом в итоге на одну свалку свозится. Ну, во-первых, отходы, потому что... Да, отходы. Они еще не мусор, когда их разделяют. Да. Нет. Очень много, очень много организаций в России, которые принимают раздельные отходы, и это все перерабатывают. Когда это случилось? Когда был случай с Волоколамском? Да не. С вот этими мусорками? Нет? Никто не задумывался, но это очень хороший бизнес, старичка, вообще-то. Это кроме... То знаю. нам это нужно рано, потому что нам это ну, хочется быть экологичными. А потом еще выяснилось, что если мы сдаем отходы все вместе, то мы платим за вывоз. Если мы разделяем, прессуем и сдаем картон, полиэтилен, алюминий, стекло и так далее отдельно, то нам платят за него. Кайф, нравится тебе такое? Хочешь платить за вывоз или хочешь получать деньги за то, что разлил? А это же не сложно. А по итогу это все не сваливается в одну кучу, нет, как нет, многие Нет, те, говорят? кто платит нам деньги за картон, конечно, это все, его не хватает. Перерабатывается да, это все. А мусор? Полиэтилен, полипропилен, все. Но это, это не называется мусор, это называется отход. А есть и... именно мусор, с которым есть потом части, не части, которые мы, делаем. да, общие, там, сбор, ничего не сделаешь, этот на полигон уже уходит. Это уходит на полигон, и там просто да. сжигается и почему? в общей массе. Почему это? Ну, ничего Теперь... сжигается, там, основном это все там лежит. Тухнет. Почему? Некоторые говорят, ну они же потом разделят. Типа, нет. вот Никто потом не разделит. Никто не разделит, конечно. И типа, это сложно становится. Очень. Если органические отходы перемешаны с пластиком, все. Это дорого, сложно. Короче, забей, все, ничего не получится. А вот э, к электро-двигателям, как ты относишься? Сейчас вот так это все продвигается э, в двигатель? мире и во Франции. Там вообще запретят, по-моему, въезд в центр Парижа. Но многие мне говорят, автоэксперты, что, мол, эти батареи, да. Их негде перерабатывать, и это вообще вред экологии, и все это и фикция, понты и деньги а огромных корпораций. Да, да. Электричество с гэса, это значит нарушенные пути миграции рыбы, естественно, да. Если это угольная такая мазутная станция, да, это отброс. Конечно, сомнительная тема. А вообще у европейцев, у американцев очень много сомнительных экопроектов. Очень много пиара и бла-бла-бла, понимаешь? И на самом деле я до сих пор не понимаю, почему мы на воде не ездим. Вода — H2O. Два водорода, один кислород — все, блин, горит, это же гремучая смесь, вода — это же топливо. Сумчай. А кто зарабатывает тогда будет деньги, если ты вот просто будешь на воде ездить? Может, поэтому и не ездим, угу. но ездить надо на воде, ребят. У тебя электрокара нету? Я думал, думаю купить электрокар, но они все маленькие, мне это напрягает. А у меня так, у меня их 6 всё время, мне напрягают маленькие все время. Понимаю. Я купил себе «Хаммер», ездил на него какое-то время, но... Не патриотично «Хаммер», че не Вазик? Поэтому купил сейчас Лексус й большой такой. Mm -hmm. Но это mm -hmm. было до еще спецоперации, где когда следующий виток патриотизма нужно было врубить, конечно, я не, неосознанно еще был тогда. Ты Просто, был в Америке? В прошлом году купил. Я в Америке, да, был три раза, по-моему, я был да Нью-Йорк, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Чикаго. В чем сила Америки там, потому что бизнесмен, э, ну, для многих правда ролевая модель. Мы к этому идем чтобы это стало таковым. Но там бизнесменов очень уважает. Да, бизнесмен. Американцы, знаешь, вообще некоторые их боготворят. Я когда первый раз приехал в Америку, я сказал, блин, почему нас все это время обманывали? Это вообще ни хрена не крутая страна. Это страна с колоссальным количеством проблем. Экономических и социальных. Если кто был в Лос-Анджелесе, это же город не ангелов, это город бомжей. Извините. Ну, это центр Лос-Анджелеса, да, я был там. Даунтаун не только, а Санта-Моника пляж. ну Санта-Моника шикарное место. Типа крутой. Ага, и то, что Но... в палатке стоят бомжей. Там стоят палатки это все босса. Запах Лос-Анджелеса запах мочи. Вспомни просто: И канабиса. Очень. Да. Ну, естественно, там разрешена еще марихуана. И мы на... утром на пробежке, а там какие-то торчки обкуренные, их мотыляет. Идут по, по санта моникин пляж, который, я думал, там будет космос. Не форсы. В советское время э, рассказывали, да, ну и вообще на многих таких старого формата заводах, тех, кто работает с химией, им там полагалось молоко, что-то еще кисломолочное, потому что очень токсичное, опасное производство. Это вот на нашем Каустике, по-моему, такое было, может и есть сейчас. Насколько у вас э, производство вообще опасное для людей? У нас э, не такое. Опасным производством, хотя у нас есть класс опасности из-за сырья, который мы используем. Например, мы используем щелочи для средств против жира, а также кислоты для, для средств для унитаза. У нас нет брака, который мы выкидываем на землю или выливаем в канализацию. В целом, наши сточные воды похожи на сточные воды обычного девятиэтажного дома, потому что там тоже бытовая химия. И идут они через зачные сооружения и дальше в пруды испарители, и чистая вода испаряется обратно. Круз замкнулся. Есть... Расскажи вот там по-простому, что это за очистные сооружения. Очистные сооружения в нашей химии. То есть нельзя отфильтровать ПАВ. ПАВ, он э, растворен в воде. Нельзя его фильтрануть. ПАВ это что? Это грязь? Поверхностно-активные вещества. Угу. Это фактически все, что пенится, все, что мы видим. Но их могут съесть бактерии. Активный ИЛ. Разные бактерии едят разные ПАВы. И некоторые бактерии могут и кислоты есть. Главное, это достаточно разбавить водой, чтобы паш упал, и тогда бактерии могут все это съедать. Дальше идет э, осаждение, может быть, флокуляция, если необходимо. Что такое это? Флокуляция, когда мы растворяем флокулянт кагулянт э, все мелкие частицы, остатки чего-то э, образуют аморфный осадок, он падает вниз, воду можно пить. Я в институте, кстати, один из, одна из курсовых, и диплом после четвертого курса бакалаврский, я писал по коагулянту, гидроуксихлорид алюминия. И как раз у нас там военную кафедру я и мы ездили на сборы, учебные сборы в армию, там была очень плохая вода, отвратительная, у всех была дизентерия, у моего взвода не было, потому что я взял с собой коагулянт, он обеззараживает, просто берешь из озера прям воду, разбавляешь, образуется муть такая. Все осаждается, убиваются бактерии, все мелкие взвешенные примеси осоздаются вниз, и можно пить. Тебя, в общем, можно в лес отправить, а ты там э, проживешь, да, какое-то время вообще с комфортом? Если я буду подготовлен, с коагулянтом в кармане. А, да. И с огнивым. В общем, вот имейте в виду, что нужен как колкулянт? Коагулянт, Понятно. Это самый дорогой пентхаус Ахтубе? Я думаю, да, потому что находимся на третьем этаже, здесь полторы тысячи метров будет офис, и еще на четвертом этаже. Столовая, конференц-зал, барбекю-зона, терраса, еще Это полтора тысяч. Сколько у вас будет людей? А на этом этаже месяца где-то 200 человек, на одном этаже только. Итого в офисе людей будет больше 500 человек. Но когда мы заедем в новый офис, мы снова поставим и барбекю, и, и теннис, там, возможно, бильярд, караоке. Здесь будет прям очень дизайнерский. Вы тут э, строите барбершоп? Да, это место, где можно будет быстро постричься. Под нами есть массажный кабинет еще. И вот сейчас мы выйдем... А маникюр? А ну, педикюр. Девочкам мы не стали делать сервисы, потому что они все очень долгие. Поэтому только для пацанов. Вот такой вот сексизм да, присутствует чуть-чуть. Немножечко, да. Угу. И дальше мы пройдем туда, и мы увидим конференц-зал. Он же превращается в караоке. Вот сюда мы ждем большой светодиодный экран. Вот здесь будет зона отделяться вот такими большими плотными шторами. Диванчики, бильярд, теннис. И тут же будет караоке. То есть мы сразу монтируем караоке. С выходом на террасу. Дальше большой ресторан. прям сделан как ресторан по дизайну и тут прям место будет силы. Как раз из ресторана, из конференц-зала можем выйти на террасу. А живешь ты тоже где-то недалеко? Живу я вот недалеко, где Ахтуба, спускаемся вниз, там лес, бывший немецкий лагерь, пять друзей, у нас пространство без заборов, газоны, свое футбольное поле, свой пруд, курочки-белочки, кайф. Где я могу еще такую жизнь себе устроить, чтобы два гектара земли чтобы до работы 15 минут, рыбалка, охота, купание. Чё, здесь есть все, что ты хочешь. В город всё. ты ездишь не часто как я понимаю. Ну, очень редко я бываю в городе, да. Я приезжаю в свою киликовочку, там у меня лес, пруд, бассейн, ну все. Барбекю, у нас очень много локаций, красивых, все. И, в принципе, вот газоны и деревья, это так же, как у меня дома, примерно. Мы делаем на работе так же, как мы сами живем для всех. Не фарцы. У вас недавно лицом компании стал Бурунов, такой наш народный э, полицейский, и еще много у него известных ролей. Язык к языку, губа от губу, глаза на глаза, щека за щеку. Язык к языку, губа от глаза на глаза, щека за щеку. Да, на рекламу мы, на самом деле, влияем очень мало, потому что мы, как говорим, пока мы не проставились на полках, пока нас нельзя вот так легко найти, вот сейчас выйдя в любой магазин, и чтобы гряз был везде, как Ферри какой да, как Персил. Вот пока этого нет, нет смысла потратить там 500 миллионов, там миллиард на рекламу на ТВ, потому что, о, точно, классный продукт, о, а где его купить? Вот, например, с пылу жару чернильной резины на глицерине э, с картинкой с фотографией Бурунова. Соня засрала Маша. ой. Недавно мы с Сергеем здесь гуляли также. Он брал продукцию со своим лицом и подписал несколько коробок, несколько продуктов, которые мы отправили в регионы. Слушай, а это вот твоя личная к нему симпатия или вы какой-то срез рынка провели? Я думаю, сделали, да, срез рынка. Я человек, которого все знают, человек, который близок к авто, он сам любит автомобили, он об этом рассказывал нам. И так все совпало, и человек импонирует, конечно. Дорого стоило его привлечь? А, не, не так дорого, как... Да, не так дорого. человек классный, на самом деле, очень осознанный человек. Он сейчас занимается много благотворительностью вместе с фондом Хабенского. Он любит машины, он скромный на самом деле. Сколько это, 10 миллионов рублей, наверное? Ну, районе этого. форсы. Есть такая цель вот выйти у вас с торговой сети, потому что, есть. насколько я понимаю, в пятерочке вы Моя... не представлены. Вот молодец. Вот везде мы есть практически, ну, с разным количеством SKU, конечно, нужно будет расширять матрицу ассортиментную, кроме X5. Я вообще не понимаю, что происходит в, с пятерочкой. У нас лучше, вот где мы зашли по некоторым товарам, тот же наш Азелит антижир, жидкий МЛА наши есть, очиститель стекла, средства для унитазов мы все больше, чем другие, с полки там штуках измеряется там в день, в месяц больше всех. С этими данными идем в X5, они говорят, ну отписываются, подождем еще. Я не понимаю, что там происходит. И вот когда мы там, может быть, появимся, тогда есть будет смысл. А что решает вот в основном все-таки низкая цена или упаковка или вот я не знаю экологичность? Да, да, да. Вот что решает вот сейчас на рынке? Ну цена все-таки. Все-таки цена. Да, люди смотрят на цену обязательно на красные ценники, которых сейчас будет меньше. И люди все-таки знают свои бренды. А люди приходят, зачастую знают, чего ты хочешь купить. И в какой-то момент наши некоторые продукты, тот же Азелит, антижир, он как-то через ТикТок, через другие каналы У стал мега да, популярным в ТикТоке. Тик Купила я знаменитый Азелит в Магнит Косметик. Будем отмывать нагар от плиты, который ничем не отмывался. И люди отмывают все просто Азелитом. Я видел, что ты даже какой-то пародийный клип на «Моргенштерна» трек вы записали. Тебе нравится «Моргенштерн»? «Моргенштерн» — он мне нравится, как и все другие смелые, экспериментирующие люди. Ведь бизнес — это тоже творчество. Но ему концерты не дают делать. Тебе как это? Лучше же было, если бы он выступал. Не дает но он, конечно, тоже пригибает. Но столько маты, столько вот песен э, сомнительных и клипов с сомнительным содержанием. Тоже ты даже пародии снимаешь. Да, но у нас Джесси не было такой, как в некоторых его клипах. То есть ему тоже надо, ну, нельзя быть прям беспредельщиком таким, я не знаю, ну нельзя. Чучвакином совсем много свободы. Тоже беспредельщик. Чечваркин, Моргенштерн они там рушат стереотипы, да. а если все будут аккуратные, выглаженные и скучные, это будет называться СССР. Нет. И должны оставаться принципы какие-то, понимаешь? Какие-то ценности должны оставаться, семейные, возможно, там, человеческие. Совсем рушить не надо, потому что это нам пока что мы видим Не Америку. хочешь — не слушай. Ну, так и не получится, дети наши слушают, понимаешь, это все. А что, не, главное не то, как ты их вот воспитал, а их чтобы Нет, конечно, что в что ли, воспитываешь? Там ты веришь в воспитание детей, что ли? Они вот какое-то время с нами, потом они станут другими людьми. Вот. Меня по одному воспитал отец, он хотел, чтобы я на заводе работал. Звезда диктонга ваша? Больше 100 миллионов просмотров по хэштегу «Аззэлит» на русском, на английском. Это супер антижир, он самый популярный сейчас в России, самый продаваемый антижир в сетях. А у вас есть такой товар, который вот основной и за ним все тянутся, или нету? Вот бытовки, азлит самый продаваемый. Он продается в месяц на 200 миллионов. Вот это один платон А в разработке сколько у вас продукции вообще вот в год Мы выпускаем плюс 50, плюс 100 новых продуктов. Обалдеть! Ты помнишь все наизусть названия? А, иногда я забываю даже сам. Потому что многие продукты уже изобретаются без меня, команды сами запускают их. Как вы распространяете продукцию? Как я понимаю, сейчас очень серьезная доля маркетплейсов, да? Или это все-таки дилерские сети? Потому что вот таких фирменных магазинов я видел немного, вот ваших именно, грас. Основной канал продаж у нас э, разветвленная дилерская сеть. Это наше достижение за эти многие года. У нас где-то 300 постоянно работающих дилеров, э, а вообще контрагентов около тысячи, кому когда-либо мы продаем. И эти дилеры находятся в каждом своем городе. В некотором городе может находиться несколько дилеров. Один просто занимается автохимией и клинингом, другой дилер бытовой химии, кто-то в детейлинге начал развиваться. И в одном городе может быть несколько партнеров. То есть это самая большая доля продаж. Следующие, наверное, будут... Вот сейчас e-commerce обогнал сети. То есть marketplace Valbrace sazone основные у нас есть, там все инструменты, Aliexpress чуть-чуть. А вот по прибыли Маркетплейсы обогнали сети. Хотя мы стоим в Ашане, в, в Магните, магнит в Магнит-косметике, в Леруа Мерлен, в Ленте и так далее. Представь себе. Расскажи лайфхак, как быть успешным на маркетплейсах, потому что ты выступал даже на форуме об этом, и вот мои там знакомые, кто занимается продажами на Wildberries или еще где-то, они говорят, что вот известных брендов, которые мы привыкли видеть там, пятерочки, перекрестки, там они зачастую на каких-нибудь двадцатых, тридцатых местах, вот в этом рейтинге, который mm -hmm, там существует, да, да. и там да. все зависит от упаковочки или от еще чего-то. Поделись опытом. Ну, во-первых, маркетплейсы, это круто. Это прям будущее. Мне, я всем рекомендую, кто так или иначе что-то производит, но ну, может, кто-то возит. Прям надо идти в маркетплейсы. А, простой пример. В прошлом году у нас был план продать на маркетплейсах за год 300 миллионов. Я посмотрел, когда на это. О, 300 — это неплохо, это уже заметно. Раньше я не замечал какие-то там продажи. до там. До 100, Интер, 100, миллион, до 100 миллионов там, и мы даже не заметили ага. продажи в год. 300 миллионов. Чуть-чуть поду... начали заниматься. Сделали 450, вот 500 миллионов. В этом году 2 миллиарда план. Ничего себе. 2 миллиарда мы продадим на маркетплейсе. Это Wildberries преимущественно? Wildberries преимущественно. Следующий Озон и, там, и дальше все. А все вот все. сравни Озон и В чем вот э, секрет успеха Бакальчук, например? Вот? Ой, я вот тоже не пойму, да. Я думаю, это очень удобно, это еще как-то звучит классно, знаешь, как, помнишь фильм Рэй uh, Крок, когда Макдональдс, они ему предложили, но смени название, он говорит, нет, Макдональдс, это звучит как Америка. Валбридс круто звучит, очень современно, очень легко, легкий интерфейс. Я вот, например, на Валбридс заказываю сам, хотя знаю, что многие любят Озон. Но мне очень-очень удобно. И когда у нас же свой сайт еще есть, СУ, там можно тоже купить товары, и они будут дешевле, чем на маркетплейсах. И я постоянно смотрю, заказываю сам, говорю, ребята, блин, это же неудобно. Они говорят, как ты понял, что неудобно? Блин, откройте вал, блин, просто ничего не выдумывайте. Вот, вот как у них вот путь идет. Давайте сделать так же. Многие говорят, что там как колхоз все навалено и некрасиво. Вообще, маркетплейсы это площадка для того, чтобы купить дешевые товары. Это как такой черкизовский рынок онлайн. Да, да, онлайн, действительно. Как мы преуспели там? Когда я понял, что план 300 уже неплохо, но можем сделать больше, во-первых, мы заказали обучение. Мы заказали аудиторскую компанию, они проанализировали наши карточки товаров, как мы ее представили, и сделали нам трехдневную страцессию. Мы разбирали все наши ошибки, наши зоны роста, конкурентов. Потом было еще... То, несколько. К вам приехали эксперты из Валбереса, да? Или нет, нет в вы... ты не допросишься ничего. Угу, там, понятно. там менеджер, чтобы у тебя появился свой личный там... Это уже удача. В Озоне проще. В Озоне тебя прям поддерживают, есть поддержка. Да, Валбрис там, ты не досучишься никогда. То есть мы находили других экспертов, которые имеют компетенции, которые, ну, селлеры. Также я вступил в клуб селлеров. После того, как мы туда поездили, там же ты начинаешь знакомиться с другими селлерами, очень важно, которые продают, и они тебе подкидывают фишечки. Какие бы ни были обучения, только в личном контакте можно увидеть, услышать фишечки. То есть там важны обязательно ключевые слова, все оптимизации карточки, название, отслеживать конкурентов на коне позиции по выдаче, не фарсы. клуб 500 тебе кстати для чего, это я бывал на их мероприятиях у Димы Портнягиной и мне показалось что это такая точка сбора как раз многих региональных предпринимателей которые очень выросли там из среднего уровня там, своих регионов, и там они встречаются, потому что там очень много ребят с юга, с севера, там, мне кажется, малый процент вообще там москвичей, петербуржцев. Очень много, да, из регионов, причем многие после того, как в клуб пришли, через год-два переезжают в Москву навсегда. Почему-то странный эффект, они теряют свои бизнесы. Слишком много фокуса на общение, вот эта движуха московская. А, гламур, да, такой гламур? Да, гламур на самом деле идут. они фокус теряют с работы, они все мечтают вдруг теперь о чем-то, о чем не понимают и теряют самое дорогое, что у них было, их какой-то основной вид деятельности. Ты уделяешь времени семье вообще, вот, э, тебя хватает на такую личную жизнь, потому что создается впечатление, что ты весь в грасе, весь в работе, сажаешь деревья, спасаешь животных? Э, учитывая, что мы живем в маленьком прекрасном городе Волжском, мне ехать до работы 15 минут, то хватает времени какого-то на семью, но, естественно, так как я предприниматель и очень много интересов, очень много бизнесов, то всегда недостаточно. Всегда всего недостаточно, если ты активен. Мне и работы не хватает, я вот с удовольствием приезжаю с разных командировок, почему я еще не очень люблю отъезжать куда-нибудь далеко, потому что тут интересно, тут так много проектов, на которые ты не успеваешь ну, времени тратить, и с семьей интересно, и какие-то хобби должны быть, тоже интересно. И бывает с друзьями, может быть, выехать куда-нибудь на Камчатку, интересно. Но так как на все не хватит времени, то приходится много от чего отказываться. Это привычка, когда нормально отказываться, отказывать, я не поеду, эту цовку я пропущу, это дальнее странство я пропущу то ты уже не паришься. Ну, ты вот рассказываешь про путешествия по России, я тоже ездил очень много где, и в Имиконе был, и вот на Дальний Восток сейчас поеду, но это же дико дорого. Вот, например, поездка на Курилы, я не знаю, ее может позволить себе только мультимиллионер, то есть это минимум миллион только на этот вертолет, потому что там нет дорог. И мань-пупнер есть такое у нас место, может, знаешь, да, гораздо круче Стоун Хэнджа, огромное там, через перевал Дятлова. Но это все могут позволить себе только очень богатые люди. Человек с небольшим достатком может позволить себе только Апсеги и Ленджик, где ты не ляжешь на пляже и тебя еще э, нахамят, обматерят, и гораздо лучше уж в Турцию съездить за 30 тысяч. Я не прав? может быть, да, сейчас Турция, кстати, может быть выгоднее даже, чем наши побережья, но ведь не только морем заканчивается отдых, вообще не понимаю, зачем на море отдыхать, и особенно тогда, когда все там отдыхают, что за прикол такой, вон Астрахань, пожалуйста, кто-то живет там на Урале, просто в тайгу выехать, какой-то, сделать маршрут по каким-то местам казаков, которые твоё себе, нет, нет, нет, все можно дешево, конечно, если сесть на машину, взять байдарки и проплыть по рекам там Урала, это почти ничего не стоит. Но опасно. Там тебя не найдут, не спасут. Вот недавно... Нет, был случай, все же организовано. Очень много слу... людей организовываются. Да? Сейчас вот на той неделе был случай, когда там один из зампредов генерального директора ВКонтакте э -э улетел на Шерпе в Белое море и что-то его не нашли. Ну это мощностях. экстремальное путешествие. Мы вот с своей компанией, например, пойдем в августе в Адыгее. Мы пройдем через горы так, к морю. Там, и, а если вы живете в этих местах, вы просто можете организованной группы какого-то гида взять, возможно, вы сами ходите, и пройтись где угодно. Просто походы. Вот эти советские старые походы. Это же как прекрасно. Я был на Алтае, но единственное, что мне до Алтая далеко лететь, но те, кто живут на Алтае, вряд ли они ходят по этим маршрутам. Просто забытая тема. Нет, всем нужно выехать в дорогой отель, чтобы тебе приносили на блюдечки. Зачем? Я вообще терпеть не могу. Я вообще обожаю что-то самому приготовить, нежели сидеть и ждать, когда официант тебе принесет красивые блюдо. Я вот в последний раз, когда в Турции были в дорогущем отеле Райл Резорт, э, я вообще поругался с женой и говорю: блин, вот чему мы детей учим? То есть там обслуживание такое, что рестораны обслуживают. То есть, ты приходишь в ресторан: э, морская кухня, турецкая кухня, там, европейская кухня, и тебе все приносят изысканно. И я сижу и думаю, что я здесь делаю. Я типа не так устал, чтобы, знаешь, вообще ничего не делать. Там с тобой два консьержа ходят, чтобы любой твой чих все принесли, поменяли все вот так вот на блюдечке. Это отвратительно. Мне интереснее, реально интереснее пойти в горы или пройти через тайгу и немножечко претерпеть какие-то сложности. Хоть как-то твой мозг будет работать. А сейчас у тебя дети, и я видел, что у тебя дочка занимается тоже. Бизнесом она делает э, слаймы, да, насколько я знаю. То есть, ты поддерживаешь в детях эту инициативу. Да, вообще, я человек отдающий, и я когда вижу кому-то человеку, какому человеку нужно дать начало, помощь, совет, и я обязательно туда иду. И тем более, когда дочка, я, я с ней прям проводил разговоры: кем хочешь быть, она я не знаю, что бывает. Мы с ней расписывали разные профессии, должности, э, зарплаты, предполагаем какие могут быть. И в итоге я всегда. То есть так без... подробно с ветками даже, да? Да, и я писал всегда в конце предпониматель. Как думаешь, какая зарплата? Какая, какая ты хочешь, какая, ну нет пределов вообще, можешь получать миллион, 10 миллионов в месяц, сколько угодно, 100 миллионов, ты можешь быть кем ты хочешь, и я ее подводил туда, и как только у нее какие-то зачатки были, э, я там на маркетах, я хочу делать, у нее были улучшения, она сама делала эти слаймы, но ни с чего-то, непонятно из чего. Я ей в лаборатории сделал правильную рецептуру, посмотрел в патентах, и она начала продавать, скопила полмиллиона рублей у нее до сих пор есть, а потом я спросил, давай, Цикл продукта падающий, значит, слаймы уже не так продаются. Помните, когда еще были такие вертящиеся штучки? <связывая> как это называется? Спиннеры. Спиннеры. То есть есть цикл продукта. Взлетает и падает. Он становится быть неинтересен, или все наигрались. Я говорю, ищи еще тема. Она нашла глиттеры, потом э, начали продавать не только на маркетплейсах, потому что пандемия. А, то есть не только на рынке начали продавать на маркетплейсах. Я тоже предложил. И сейчас выручка... Ну, уже сейчас жена подхватила, потому что дочка учится активно, чтобы уехать, скорее всего, в Дубай в школу учиться. 10-11 класс. Ну вот уже несколько миллионов выручка есть. Причем начала дочка, ей было 14-15 лет, и продолжает жена эту тему. Уже несколько миллионов выручки, я, я думаю, доведем до да, 10. Ты занимаешь их максимально? От 10, от 10 миллионов в месяц они начнут выручку Круто. А это 2-3 миллиона в месяц чистой прибыли. Можно зарабатывать. Ну, то можно в Дубае, сыкарно же. А до этого жена да, заним... работал с тещей, а они жалюзи производили. Много-много лет их бизнес падал, падал, падал. Я говорю: прекращай, ты 50 тысяч рублей зарабатываешь, ездишь на новеньком поршкаен Coupe, возишь жалюзи, ну, что-то надо менять. Но не просто бывает, вытаскивать людей. У вас возможен карьерный рост в компании? Вот можешь какой-нибудь пример привести, чтобы к вам пришел там простой там, я не знаю, рядовой продавец. Ну вот хороший пример. Я сейчас вот до нашей встречи мы были на собеседовании на кандидата на руководителя отдела продаж автохимии. Руководитель отдела продаж автохимии сейчас уехал в Москву, возглавил наш филиал московский. А до этого, много-много лет назад, где-то там в 2004 году, он пришел курьером. Он был друг вот моего партнера Кости, они вместе учились, но он младше был там в школе. Там, на несколько лет. Он пришел курьером, возил бухгалтеров какие-то документы в налогу, куда-то еще. Через, через какое-то количество лет он стал руководителем отдела, то есть зарплата сотнями тысяч измеряется, количество сотрудников в десятке, покрытие на всю страну, и он долгие годы был самым большим отделом, то есть миллиарды-миллиарды продаж, самый большой отдел в компании. Пришел курьером. Женщин проще найти на зарплату в районе 40 тысяч. 40 тысяч для женщины в Овском хорошо, 40 тысяч для мужчины в Овском? Так себе, да? Поэтому женщин очень много, они трудолюбивые, они усидчивые, они могут долго делать какую-то монотонную работу. Короче, очень много плюсов. Не пьют, я думаю, в основном. Да, да, меньше проблем. Есть ли у вас эта проблема вот такая? Я знаю, что на многих заводах это прям проблема. Мы были на Северстале, там прям, когда заходишь на за производство, надо каждый день дудеть в эту трубочку. Ну, у нас такая проблема остро не стоит, все-таки Волжский, Волгоград, это не самый утопический регион, и здесь ну, нет, нет, и есть чем заняться, кроме алкоголя. Угу. но это не точно ты легко увольняешь людей или сам ты такие решения не принимаешь я много людей в своей жизни уволил а обычно сам лично я не люблю разговаривать. человеку пришло время увольнять человека значит говорить уже не о чем правило такое HR заходит в комнату и договаривается об условиях расторжения контракта мы не обсуждаем почему чтобы не было вот этих качель знаешь Неправильно поняли вы меня. Нет, все. Мы не обсуждаем почему. Если время пришло, значит, у тебя было много маячков. Ну и как ты просишь написать по собственному, или вы там 5 окладов выплачиваете? Мы выплачиваем несколько окладов для да, себя. По собственному я думаю, не серьезно. Это если человек прям сильно косячил, сам это знает. Я еще нашел видеоинтервью, где там разные вопросы сотрудников компании друг к другу. И там был такой момент, кто в компании самый сексуальный. Это почему? У вас вот приветствуются э, служебные романы или как-то секс между сотрудниками? Зачем это вообще? Мы вообще э, очень открытые, веселые. У нас тут э, вообще -то не только приветствуются, у нас здесь семьи образуются. А, Дети себе. рождаются, понимаешь? Тут очень много, что... Появилось семей в компании «Грасс». И, в принципе, у нас такая атмосфера, это можно сравнить да, с гуглом где-нибудь. Ну, где да. американцы, то есть мы ходим в футболках, кедах, э, можно курить кальян, не знаю, пить на Я работе. Я вот вижу, на ногах офф оф а вот футболочка уже импорт замещенная. Химичу. Крас, да, да. химичу уже. Курить вот, можно у вас здесь, значит, на можно работе? Можно все, что угодно. Вы можете остаться после работы, отпраздновать свой день рождения, включить караоке. Более того, в новом офисе, который строится. И мы прям сделаем комнату караоке, кальянную, террасу. У нас там будут места душ, можно поспать остаться. Барбершоп. То есть я вы... думаю, в Волгограде такого, наверное, у вас нет конкурентов по. Я хочу, вот, чтобы люди, для... люди же много времени проводят на работе. Ну, да. И я хочу, чтобы они оставались как можно дольше, что им нравилось, что возвращаться. Я вижу в офисе очень много людей, хотя многие еще там компании на удаленке, на полуудаленке. Ты вот в это веришь в такую организацию работы? Потому что недавно Илон Маск сказал, что возвращайтесь в офис или я вас всех уволю. Там, ну, в удаленку я не верю. Это полная лажа. Мы были на удаленке недолго и очень быстро вернулись. То есть, да, я знаю, что некоторые компании еще не вернулись. Ребята, это фигня. Не получится развиваться. То есть можно поддерживать рост компании 5-10%, наверное, вот таким тихим сапом на удаленке. Но я не верю, что можно делать революции, запускать новые проекты, находясь на удаленке. Мне очень нравится коллективный разум. У нас очень много в agile личных встреч, где и стендапы, и ревью, и ретроспективы, где мы обсуждаем, что мы делаем не так, что так. Как это сделать? А Мне. это добровольно принудительно у вас, вот эти творчества? Потому что я знаю разных представителей компаний, у которых тоже такие творческие фаундеры, и многие такие, ну вот, опять на бал одеваться в пуговку, сначала основатель это было, хочет. Сначала было принудительно, то есть agile был, внедрялся. Угу. Но потом я спросил, ребята, в принципе, вот сейчас уже можете ну, не работать. Хотите без agile? Все говорят, нет. Людям нравится собираться и нравится видеть перед глазами, визуализировать и продукты и проекты и цели и цифры это очень-очень удобно можно делать в онлайне это есть электронные таблицы потому что очень много удаленных у нас около 200 человек в продажах и большая часть из них удаленные в разных регионах живет и у них электронные доски что здесь у вас за доска очень много стикеров не бережете лес да есть такая проблема что стикеры бумажные но это лучшая доска, вот ну, пример лучшей доски, которая мне больше всего нравится. Понятно, что есть онлайн-доски, это удобно для удаленщиков, но мы стараемся собирать грос команду команду роста, здесь на одном, в одном кабинете, в офисе. Это значит, в гроуз-команде могут быть снабженцы, дизайнеры, научные работники, какие-то аналитики, продукт-оунеры, руководитель отделов продаж, я как генеральный директор заказчик. Мы все вместе собираемся пилим-пилим новые проекты по agile. Здесь какие встречи? Это регулярные стендапы. 15 минут, команда быстро собирается, что делаем сегодня, что будем делать завтра. В конце недели ревью. Ревью — это демонстрация, что на этот момент у нас выпущена новая продукция, новая рецептура, можно понюхать новые одушники. Неделя небольшой такой, небольшой такой отрезок времени. Да, можно делать двухнедельные спринты, вот эти короткие забеги, можно делать до месяца, но когда в команде происходит много изменений, то мы делаем понедельно, потому что за две недели накопится уйма вопросов и результатов. Самое главное, на что мы смотрим при премии на работу, это горящие глаза. Мы не смотрим дипломы. Кстати, вот я в институте бывает выступаю, к нам студенты приезжают. Они думают, что они диплом сейчас делают и нам покажут: нет, нам не важно, мы не смотрим диплом. Какой смысл? Мы спрашиваем, чем ты гордишься. Мы спрашиваем, Баллы как ты ЕГЭ. можешь вообще не знаю, что это, кому это нужно. Мы спрашиваем, чем гордишься, что ты сделал до этого уже, что ты хочешь нам рассказать. Как ты усилишь нас? Сколько ты знаешь о нас? А ограничения у вас есть вот какие-то, что одни бизнесмены не берут на работу там, толстых людей, потому что если ты не смог собраться и не похудел, то ты, значит, безответственный и ленивый. Или там кто-то не берет на работу, ну, в банке часто не берут с татуировками, с пирсингами. У вас вот есть какие-то такие ограничения? У нас нет таких ограничений. Единственное, что человек должен быть живой, бодрый и понравиться своему коллективу, потому что у нас отбор также ведет не только один руководитель HR. То есть а это стая принимает? Команда, которая будет с ним взаимодействовать. Вот они вместе принимают, они же вместе будут вольнять человека. Если у вас там родственники, друзья работают в компании? Все разрешено, и родственники, друзья тоже. Умовства не возникает? Вообще ерунда полная. Когда человек берет своего друга на работу, он за него ответственен. И тем более нам нужны хорошие ребята, за которых рекомендуется. У нас даже есть премия, называется «Приведи друга». Особенно сложные специальности, какие-нибудь айтишники, может быть, операторы. Если ты приходишь, приводишь своего друга, он проходит испытательный срок, ты получаешь премию за этого человека. Спасибо нам, что привел своего друга. Все, у нас уже оператор уволился. Последняя съемка. Пока, Андрей. Не форсы. Склад ГП. Здесь около 8 тысяч мест Вот таких на поддонах метр двадцать на восемьдесят. И его уже не хватает. Когда mm. строили, года три назад э, закончили и думали, что на ну, надолго хватит. Нифига, все. Нужно строить следующий склад, следующий склад. Производства хватит еще на два года. И нужно следующее строить производство. И когда ты развиваешься так быстро, у тебя все время проблемы роста. Ты хочешь это здесь делать? Э, в Ахтубе или в других каких-то местах? Нам тут полностью, нас все устраивает, поэтому мы хотим строить склад э, здесь рядом 40 тысяч метров квадратных, этот 15 тысяч. Нам нужно строить 40 тысяч мест. 40 тысяч метров, чтобы было где-то 50-100 тысяч полета мест. А вот в других регионах, там Дальний Восток, нерационально строить. У нас, говорят, проблема в стране, что когда одни засыпают, другие просыпаются. Да-да-да. Мы планируем сделать небольшие производства где-нибудь в Новосибирске, может быть в Хабаровске, может быть в Нижнем или в Питере. Будем производить какие-то товары. Но все товары, у нас больше тысячи видов продукции, локализовать ну, невозможно mm -hmm. где-то. И, в принципе, логистика не такая большая, учитывая стоимость килограмма. То есть у нас одна, один грузовик в районе полтора-два миллиона рублей. И доставка, например, в Новосибирск 300 тысяч. То есть у тебя получается меньше десяти процентов. Что для тебя значит деньги? Деньги — это инструмент, это возможность всего лишь. Напрямую я никогда не хотел прям вот заработать денег. Мне не стояло это во главе угла мне всегда хотелось заниматься чем-то интересным, реализовать себя в чем-то. Вот когда ты смотришь, хочу вот так же круто делать, или хочу лучше делать. А посмотрите, когда ты выпускаешь продукт, я часто говорю эту фразу, блин, как настоящий, потому что до сих пор не могу поверить, что вот, вот этот продукт с нашего конвейера, этикетка еще какая-то модная, рифленая, пахнет обалденно, бутылку мы сами дуем на итальянских станках, на итальянской пресс форму Это родилось все вот так, вот так, и собралось в продукт, который, блин, как это вообще возможно? Он настоящий. сейчас шампуньки новые, вот можете посмотреть, там шампуни, пенки для умывания, пенки для гигиены, зубные пасты мы начинаем Просто как оргазмируешь, когда ты говоришь. Это же классно. То есть я не думаю, блин, а сколько мы заработаем денег на шампуне. Я не так думаю. Я хочу, чтобы это встало на полке, чтобы люди начали пользоваться, чтобы потом мы это увидели у друзей у наших, у кого-то случайных людей, знаешь, куда-то бывает, уезжаешь, и раз, бац, в ресторане, в кафе, о, стоит наш продукт, жидкое мыло в туалете там крем в дорогом ресторане наш и жидкий мыло стоит, блин, это прикольно, вот, вот ради этого мы живем. Посоветуй что-нибудь молодым ребятам, кто смотрит это видео, может быть думает о том, что нет никаких перспектив в России, и в социальных сетях сейчас очень негативный фон, и уж тем более ребятам из разных регионов, да, где зарплаты 15-20 тысяч, они это смотрят и думают, что надо обязательно валить в Москву или Питер или за границу, да, или за границу что я вообще никак не осуждаю. Что делать? Какие качества в себе развивать? Во-первых, в России очень много перспектив. И было, и сейчас тем более. Очень много. За границей реально нас никто не ждет. За границей мы люди второго и третьего сорта. Вы должны понимать, что в той же Америке мы как и мексиканцы, мексами называют, как и арабы, как и черные, мы там третьего сорта. Никто нас не ждет. Но при этом если по обязательно нужно съездить, обязательно посмотреть, увидеть фишки, какие-то новые продукты и сервисы, и приехать в нашу страну, где этого не хватает, и создать свой успешный бизнес. Вот это крутая модель. А уехать куда-то и пытаться там пристроиться на кухню, работать в Макдональдсе или там, не знаю, спасателем на пляже, как многие туда ездили, это что, круто разве? Нет, ну, Старонский, обязательно. Ну, Сторонский уехал, сделал революцию. стал миллиардером, у него сейчас оценка компании 20 миллиардов окончила. Большая, большая, большая, большая Ребята, редкость. которые сделали Playrix, компания крупнее кефира, переехали почему-то в Лондон. То есть у тебя какой-то радикальный такой взгляд. А сколько людей здесь сделали компании? Тысячи, тысячи, тысячи людей стали здесь успешными и богатыми, и гордятся своей страной, живут в своей стране. Спасибо за эту встречу, очень приятно было. Спасибо.